Есть человек здоровый, а есть, например, вот мозоль, да, на теле мозоли. И вот к мозолю чуть-чуть дотрагиваешься, когда, вот, уже сразу очень острые такие интенсивные ощущения возникают. А там, где мозоли нет, может там и похлопать даже как-то, и нормально. Так вот, если вы накапливаете в процессе своей жизни различные чувства и эмоции, вы становитесь как бы вот с такими, ну, грубо говоря, эмоциональными мозолями. Да, такая метафора. И возникает какая-то ситуация. К вам дотрагивается человек, например, говорит, «Я не буду это делать», или «Я не хочу», или там, «Я устал». А для вас это воспринимается чрезмерно, очень интенсивно. И если много из детства ситуаций непрожитых, не отреагированных, как вот психологи говорят, отреагировать, то получается очень много каких-то контекстов поведенческих моделей может вас вывести из равновесия то есть ну как говорится слово не скажи на все реакция какая-то причем сверх вот. и наоборот надеюсь все вы ездили куда когда-нибудь отдыхать там, в теплые страны где там море солнце там природа если вы наполняетесь вот, энергией то вы становитесь более устойчивыми к стрессовым ситуациям. То есть если вы уставший, для вас маленькая ситуация уже может вызвать сверхреакцию, она будет стрессом. Если вы отдохнувшая, наполненная, то даже какие-то ситуации, там и достаточно интенсивные, достаточно такие сложные, могут проживаться так вот уверенно и спокойно. Потому что объем энергии позволяет их решить появляется больше устойчивости, больше силы, больше уверенности.